Ну что, как вам ночные вахты? Прекрасно. Емко. Мне очень понравилось. Зато какие! С Зато часу! Не, у меня была очень прикольная вахта. Немножко поддувало ветерком. Мы ехали 9. иногда 9 с небольшим. Было прям по кайфу. Люблю, когда быстро. И вот сейчас мы подходим. Видите, я тепло одет. Шорты. Выглядит дико для тропиков. Не, ну у меня пуковочка тут, справедливости ради. Да, но шорты... погибаем. Ну потому что иначе жарко. Мне надо что-то выбрать. Или джинсы, или пуковочку. Расходимся. Мы газовали, было страшно. Все трубы синие. Вот Марина, то куда мы идем? Как волны, смотри, как на мели поднимаются. Перелевее. Ага. Спасибо, На. 7, 7, Все, тушись и заезжай сюда. Ну не трать. Ну, это не не Вот это не трать. Все, поворачиваем. Давай. Вот так как выглядит Марина внутри. Чуть левее. Да, беру. Левее, левее. Влево. Ну, чтоб прошли нормально. Мы зашортовались поздравляю спасибо отлично сейчас нам поменяют вот эту вот верхушку и поставят нам розетку на 50 ампер и на данный момент мы ожидаем сейчас придет к нами как как нам как обычно Неви и еще кто-то из марины ну и О, оформят как насчет утреннего кофе а в Сейчас нам может поменяют розетку мы можем с генератором. Приятного аппетита У нас сейчас завтрак. Кашка. Кремчик. Ягоды рыбы. Сейчас уже стоим в марине. И сейчас будем мыть лодку. Электричество подключено. Вода скоро будет. Вода скоро будет. Только электричку надо включить в каюте еще. А, Она же у нас на генератор да, да, включена. Да, да, да. Сейчас сделаем. А там дойка в джойстик не лейте и на ручку. Джойстик побольше? И в ручку поменьше. Здесь, кстати, тоже на 50 ампер американская розетка, но они подают на нее 220 вольт, не 110. Ну, а подключение шланга, ну, одинаковая, кстати, эта штучка наш. Такая очень странная марина. Здесь в Марине вот эти понтоны очень высокие, я не понимаю, для каких лодок. Неужели они рассчитывали, что здесь будут стоять одни супер-яхты? Хотя вот, например, вот это слипы явно не для супер -яхт, но они очень высокие для нашей лодки. Вот смотрите, мы стоим реально ниже понтона. Здесь еще и приливы, и отливы. Мы сейчас на Митайде стоим. Здесь приливы и отливы, как сказали, 2,5 фута, то есть это где-то там 80 сантиметров. Сейчас половинка ну, Всплываем, тонем, но все равно понтоны очень высокие Ну что, предлагаю сходить И посмотреть, что в этом прекрасном Городке или вокруг Марины есть День, раз... день разграбления города Первый день на суше Полноценно, за пределами Марины Морячок, тебя не укачивает? Да слава богу миновала. На земле а ребята, неровно идут, качаются из стороны в сторону. Залихватский. Покажите свой стилет. <сíх> <сíх> а здесь красиво, но... да. ухожененько. <Есть ли>? А вот здесь находится офис Марины на втором этаже снизу такое лобби можно здесь в ресторанчике что-то перекусить 3 по 50 компот нас ждут компот. слово о том как чисто кроссовочек дин померяй нормальный размер new balance, new balance между а, прочим и флип-флопсы о мячик вот так вот выглядит, в принципе, вся Центральная Америка. Поэтому не удивляйтесь, многого не ожидайте. Реально на берегах огромное количество мусора. Хотя вот мы шли в океане, мусора нет. Океан возвращает мусор людям с подарок. Немножечко дальше мы пройдем, мусора будет поменьше. Вот это вот мусорная тема. Причем я настаиваю обратить внимание, какой мусор. То есть это только пластик. Никаких банок, ничего. Этого просто нигде нет. Вот посмотрите. Специально залезу в эту гору мусора. Но ее просто раньше выкинула, чем она сгнила. Ой, что-то полезное. Чикаго Digital Power, кнопочка. Наверное, заржавела, не работает. Мячик. Вот увидите? Никаких банок пивных, ничего нет, потому что море это все растворяет. А только пластик единственная проблема, которая выносится на берега, обратно к людям. Подарок. Вот видите, плавает тут вот эта вот срань вся. Она его выбросит на берег сейчас в ближайшее время. И вот уровень прибоя, особенно когда большие волны, вот это вот все выбрасывается, выбрасывается и выбрасывается. Между прочим, нержавеечка почти гнилая. Даже нержавейка сгнивает. А вот, пожалуйста, вот вам еще немножко мусора, как вы любите. Я понимаю, что, конечно, остатки бутерброда, скорее всего, здесь валяются. Но все не так печально, как вы можете представить. Пластик просто не бросайте, а по поводу остального с этим проблем реально нету. Давай, вылазь, падла. Он сразу А вы знаете, да, что крабы есть левши и правши? Интересный. Нет? Ба-ба-бум-бум смотрите вот сейчас вылезет и посмотрим кто как из них левша не у него просто лапа левая или правая вот который он закрывается он либо левша либо правша в основном правши. А там не прыгайте. Короче, там, где я отталкивался, там оказалось мягкий песок. Чтобы вы понимали, еще раз, еще раз намекаю по поводу выбрасывания пивной банки в океан. Экологи, Смотрите своими глазами и не рассказывайте мне какой-то ни. Ну что, много пивных банок? Ваши доказательства. Мои вот, а ваши? И вот сейчас мы все-таки уходим из этого места с мусором. И идем красиво посмотреть куда-то там Либо туда на гору, либо туда на гору И посмотрим еще вот прямо С обрыва, как здесь красиво разбиваются Волны, оскалы Дикая природа, здесь же ничего не высаживается Просто вот Вот так вот Такие кусты, они Свойственны всем тропическим Островам, вот эти вот Под ними, кстати, много крабоволченников И они вырастают до размера Ну, реально больших Нашло такое это ягодка, А ну расковыряю. Название. Тут ягода. А Попробуй, даже... она съедобная. Судобная. Ты уверена? Ну она зелененькая, вообще она красненькая. Я думаю, что не та ягода, потому что та, которая красненькая должна быть, это, скорее всего, другая ягода. Да? М -м. Надо взять на познание. парочку. Жакузи, Жакузи, прыгай. Да. Вот по таким вот местам нужно очень аккуратно ходить, потому что вот это все, если у вас обувь тонкая, то вот это все режет обувь просто в клочья. Посмотрите, какие острые вот эти штуки. Ну у меня тапки-то кинийские, сафари бутс, ничего им не страшно. Так выглядит просто такая природа дикая. Так пальмы растут, невысокие пальмы, но это другого типа пальмы. Вот такие вот маленькие. Выглядит Как будто они решили строить мост. Три, по, реди, го. На лодку бревно не несите. <laughs> Теперь тебя разъезд. Чувствуется импровизация и подготовка. Ну давай, посмотрим. я не хочу. Я очкую. Не очкую? Я так сто раз делал. Или я вылистал. Дина, у тебя нормально, ты можешь просто перейти. Или а? тебя, Ты можешь просто перейти. Почему? Почему? Я вот в принципе с тобой согласен. Давай, это как слэклайн. Прыгай на нем, сальтуху делай. Сальтуху. Знаешь слэклайн? Ну, такая натянутая стропа между деревьями обычно. Мы пришли в какое-то мажиточное место. И сейчас будем пробовать мажита. мажита да. Сингапур, Сингапурский. Сингапур, да. А кто знает, что мы здесь не можем ничего заказать, потому что это билдинг только для белых людей. А мы здесь говно. I, I explain that we are, looks like a <срочные> <срочные> <срочные> вы и сейчас мы выходим с этой конченной марины Сейчас, они должны запуститься, и ты должен поймать GPS Мы выходим вот с этой вот марины И идем дальше в бухту, которая называется Луперон Нам до нее 13 миль И сейчас мы будем отчаливать Снимать, не снимать ему? Сань, снимай! Тоже сразу. Есть! Все, давай под рулем сначала чуть Откинь морду. Все, Снял? Отрезались. Туда морду. Ага. Все, нормально, нормально. Давай назад. У тебя руль туда выкручен? Да, да. Полностью? Полностью. Вот так, как я. Стань. Вот отсюда. Ты же можешь отсюда родить. Выворачивай. Да, да, да. Да, и вот закинь жопу чуть-чуть, смотри. Понял идею, да? Да, да. И ровняй чуть-чуть. Ну, ты понял, да? Потому что если ты сейчас вот так пойдешь, ты его да, зацепишь. Да. Ты просто пока, пока выровняешь мы доедем а вот там кит брызгается он сейчас выплывет? не это лодка по моему там сбоку здесь вообще прикольно извините грызу Место, где много китов. Сейчас снимаем э, передний парус. Потому что, вы видели, он там у нас порван на швах. И, скорее всего, мы его либо сдадим в ремонт, либо сами починим. Э, делается это просто. Саша там откручивает болты из фурлера. Не проебался? Нет, все готово. Все, есть, да? Ага. Теперь смотри. Так, давайте я откручу. Теперь откручиваю... А, аккуратно А шайба там... Ну, шайбу, ладно. шайба Нет, не было. была. Шайба была. Была-была. Одна шайба Да, теперь вот эта штука раскручена. Смотри, про пальцы. Так. И вынимаю... Видимо... Через низ его, вот через вот этот паз Нет, сейчас тебе его по-другому сделаю. Там сильно не дергайте. Если, сильно его не дергайте. Просто вниз тяните. Не рывками, просто плавно. Как обычно, все нахрен по шву. Держится только там, где мы прошили его вот этими вот швами. А это все развалилось. Фу! Фу, бля. Пару снят. Короче, плюс-минус, как-то мы его не можем сейчас очень аккуратно сложить, потому что здесь места нету. Ну и плюс на лодке неудобно, а потом уже будет сложен нормально. Сейчас подходим к Луберону. Вообще непонятно, что здесь и где. Пакетик плавает. А, потому что здесь на входе очень мелко, 2,4 метра. Но там есть такой узенький коридорчик на 2,7, и нам сказали, что он буями нормально огражден. То есть, может быть, там будет все окей, я надеюсь. Э -э, песочек дно, если что-то случится, мы просто в него тыкнемся. Но надеюсь, мы будем там, где нужно, и будет все в порядке. Короче, вот там луперон, заход, глубокий заход, и там большая бухта еще внутри, которая спрятана от наших глаз. Ты муринги подготовил, Да. Я готовлю правый сейчас и левый еще сделаю. Мы там будем стоять на муринге. Мы связались э, с Мариной. Они сказали, что они полностью заняты. Похоже, просто маленькая Марина. Э, ну, нас это вполне устраивает. Потренируемся еще чему-то новому. Буи видели? Моя задача сейчас ходить и так внимательно в глаза смотреть. И потом уходить обратно. Забодрить. Называю. Начало канала. Вот идет красный. И потом следующий красный. Зачем-то. Вообще не понимаю, почему это что. Получается там вдоль берега такой узенький проход. Получается красный-красный. Как-то все непонятно вообще. Да, я думаю, да. Так, мы заходим вот сюда, и это выглядит вот туда. Вот она немножко стала увеличиваться за 4,3. Немножко покомфортнее. 4, 4, 5. Я так понимаю, что вон там огрызки такие из воды торчат, это просто латеральные буи правые. А тот, который его вот там слева, это зеленый. Красиво здесь. Да, это уютная бухта. Марина бланка Марина Пуэртабланка, Марина Пуэртабланка. Марина Это Муша. Вы видите меня? Муша, Муша. Пуэртабланка Марина. Мы пришли. Пожалуйста, подожди нам инструкции. Продолжение следует. Вы Папа, uh, папа, это чего оказывают так, папа? Роджер, Папа? Папа, папа, папа, да мушу, Папа, папа, папа, да мушу, Водочки старые, да? Едем? Едем? Отлично. Отлично. Сейчас против ветра станем. Против ветра станем и шм и метнем. Обязательно метнем. Ну. Он сказал просто, папа сказал, что приедет через 10 минут, поэтому нам надо как-то подождать. Давай, ты договаривайся. Okay, follow me. Follow me. Okay, we will... One second, we will... Лифты на НК, ап, окей. Мне надо хвосты, просто повыше, я сейчас это не сделаю. Чуть левее и выключайся. Правее. Правее Пять Тебе пока не нужно, наверное. Все, стоп. Ты и так едешь. Посмотри относительно других лодок. Yeah, на минимальных оборотках нет вот ты сейчас ее назад скинул потому да, на еще вы его держите просто чтобы он не улетел никуда стоп стоп ага все? не не все стоп ешь потом его надо будет скинуть вы его контролируете все время стоп стоп подожди они его сейчас откинут ага да, стоп Давай. секунду Лайфхак на Тузик на воде. Едем на оформление. Алла. Permission granted. ёпта. Вы едете. Аня говорит. Она не тратит, так? А, она не тратит. Аня говорит. Типа, о, это едут наши. Я говорю, да не, вряд ли наши, слишком ровно едут. Недооценил? Я же говорю, у меня опыта немножко есть. Не, нормально, ты же просто разобрался с мотором. Сейчас нас туристическая полиция катала на своих мотоциклах для того, чтобы мы купили интернет, для того, чтобы у нас был интернет на борту. Это в двух словах. Бесплатно. А Ауей. Бесплатно. Купили. Кстати, Котами у туристической бесхватной. полиции оказался очень неплохой английский, мы обо всем договорились. А что там на берегу вообще? Там есть вообще. Нормальный город? Ну, такая деревенька, да? Понравился? Да, мне, да. Они там все куражатся, они там все отдыхают. Они бухают, они там тусуются, там под топами, там девочки одеты как положено. Нормально. Классно. Нам надо поехать по этому. Ну, съездим, конечно. И там прямо возле Марины есть пару баров, ресторан, такие более-менее нормальные. Там уже люди сидят, тасуются. Ну, да, я думаю, что здесь больше делать особенно нечего. Я не знаю, что то видно или нет, но мы собираемся ехать сейчас на берег, потому что на берегу что-то происходит. Да это ж понятно, и баланс. понятно. Это моновил для этих целей подходит. Хорошо. Одно колесо, когда ты катаешь на одном колесе. Вот у нас мы ночью едем, смотрите, видно? А вот. Опа! боже, как их много. Очень как красиво. Прям столько зачем много.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 Сейф вот здесь лежало, лежали деньги, здесь вот валялось все карточки, вот эти на полу. То есть, э -э, но ни планшетов ни э -э, ничего не взяли. Причем все закрыто. Э -э, они именно проникли через дверь.